Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами мы поедем в Дердлодор. Дор представляет собой естественную известняковую арку на юрском побережье, недалеко от Лулберта, в Дурсити, Англия. Он находится в частной собственности семьи Велт, владеющей поместьем Лулборд. Но он также открыт для публики. В были сняты музыкальные клипы, Пейзажи вокруг «Делдор» были использованы в нескольких фильмах. Вот мы прибыли на побережье. Нам предстоит дорога к спуску вниз. Если у вас болят ноги или слабые колени, я вам не советую повторить этот спуск по лестнице. Это довольно-таки тяжелая вещь. Вот она, наша цель, парка делл Сюда очень любят приезжать англичане, насладиться прекрасным видом. Здесь часто проводятся логи шума и си. вам насладиться этим. Thank you.